Всем привет, ребят! С вами Слава, вы на канале Декадлон ТВ, и сегодня мы поговорим по поводу одного из моих самых любимых видов спорта, а именно бег. Бегом я начал заниматься, наверное, лет в 16. Причем мне это очень понравилось. Во-первых, у меня это классно получалось. Во-вторых, это офигенный просто вид спорта. Он очень классно тренирует вашу дыхательную систему и развивает определенные группы мышц. Так вот, бегать нужно правильно. Во-первых, для бега вам нужна будет хорошая обувь. Но не стоит переживать. Ее можно купить недорого. Пойдите в магазин и поговорите с консультантом. Ну и при этом даже можно будет в бюджетном диапазоне выходить себе кроссовочки. Ну и в принципе все. У вас есть обувь, можно заниматься бегом. Ну, на всякий случай, оденьте, пожалуйста, еще шорты и какую-нибудь футболку. Думаю, просто ради приличия. Насколько популярен бег в Америке? В Америке бегом, наверное, уже болеют. Вы можете, вставая на работу, рано утром, увидеть какой-нибудь старый дедушка, лет 75, пытается добежать от точки А до точки Б. Причем у него это очень часто получается. И это не может не удивлять. Очень много людей в Америке занимаются бегом. Это прям какая-то мания. Америка находится на 23-м месте среди всех стран по состоянию здоровья. Причем большой процент состояния здоровья зависит от вашего правильного питания и образа жизни. Так вот бегают здесь 50 миллионов человек хотя бы один раз в неделю. Причем большая часть из них бегает намного чаще. И это не может не удивлять. Россия, например, находится на 91 месте по состоянию здоровья, и это, ребят, нужно исправлять. Я вам предлагаю пробежаться. Встаньте завтра утром. Я знаю, это сложно, но не нужно придумывать отмазки. Встаньте завтра утром, оденьте кроссовочки, футболочку, шортики и займитесь бегом. Ну, наверное, это не относится к каким-то супер холодным э, областям. Вам нужно будет одеться потеплее, но в любом случае смысл вы поняли. Абсолютно незатратный вид спорта, офигенно полезный, и это очень хорошая привычка и дисциплина. Ну И один небольшой лайфхак от меня по поводу бега. Я это делал неправильно, мне потом подсказали и решил поделиться с вами. Для того, чтобы бегать правильно и не во вред своему здоровью, вам ни в коем случае нельзя нагружать свои пяточки. Это делает сильную нагрузку на коленные суставы, и потом у вас могут быть какие-то проблемы. Кстати, мой личный рекорд по расстоянию примерно 10 километров. Это не так уж много, многие могут сделать еще больше, но вот такой вот у меня рекорд. Если сможете его побить, я буду только вам признателен. И еще один интересный факт по поводу Америки. В Америке очень часто устраивают благотворительные бега. Чтобы в нем поучаствовать, вам нужно заплатить деньги. Причем стоимость билета может достигать до 100 долларов. Вы платите этот взнос, можете пробежаться с остальными участниками. Скорее всего, это будет какая-то фирменная одежда этой благодарительной организации. И все вырученные средства с этого бега пойдут на помощь какой-то группе лиц. Вот недавно моя девушка участвовала в беге для онкобольных детей. Причем они собрали достаточно большое количество людей. И огромные суммы потом переходит больным деткам на их лечение. Я уверен, что в вашем городе тоже иногда проходят такие акции Если она у вас будет, обязательно поучаствуйте Ну, наверное, хватит слов Сейчас нам нужно показать, что такое настоящая скорость Жди, детка Фу. Фу. Фу. Я же уже старый куда мне столько бегать? Легкий выплюну сейчас. Да, детка, я крутой. А на этом сегодня все, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Декатлон ТВ и пишите в комментариях, какое максимальное расстояние вы пробегали за один раз. Всем спасибо, что смотрели, с вами был Слава, всем пока.